Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 6 июля и традиционный вечерний обзор событий на фронтах украинской войны. Начинаем сегодня с харьковского направления. Здесь российские войска продолжают наступательные на действие. И сегодня, что примечательно, по вечерней сводке генштаба ВСУ, российские войска предприняли попытку штурма населенных пунктов западный казачьей лопа, ничего раньше не замечалось. То есть, есть очевидно желание российских войск, отодвинуть позиции украинских войск от государственной границы Российской Федерации на всем протяжении, ну по крайней мере, Харьковской области. Ну и также сегодня был очень точный прилет в один из Харьковских военкоматов. Были поражены другие военные объекты, где украинские вооруженные силы создали свои центры. То есть российские войска такую тактику используют уже на протяжении вот уже более месяца и она дает неизменный результат. Медленно, но уверенно российские войска продвигаются вперед. При этом украинские вооруженные силы несут огромные потери. Южнее на Славянском направлении также продолжаются упорные интенсивные бои в районе Краснополя. Здесь постоянно не прекращаются штурмовые действия. То есть бои идут не прекращаясь, украинские силы подбрасывают туда, как только могут резервы. Пытаются удержать эти последние удобные позиции перед Славянском. Кстати, с этих высот хорошо видны уже жилые кварталы города. И борьба за эти населенные пункты пока еще не окончена. Также очень примечательный момент. Сегодня в районе Краматорска было уничтожено две Реактивной системы залпового огня американские Хаймерсы и что примечательность: сегодня в европейской прессе были опубликованы новые скандальные данные о том, что Украинские военные продают поставляемую американскую и западную европейскую технику. Например, две установки Цезарь, это 155-мм французские гаубичные установки, были проданы, ну по сути за смешную цену, 120 тысяч долларов за единицу, при цене 7 миллионов долларов. Этот скандал очень сильно ударил по доверию Запада по отношению к Киеву. И очень похоже, что те поставки, которые согласованы по линии НАТО, скорее всего будут урезаны пользу более устаревших. Потому что США, Британия и другие европейские страны не хотят, чтобы самые современные последние образцы их вооружений а доставались России. Итак, с этим направлением понятно, что у нас происходит еще южнее, это условно назовем это северское направление. Здесь вечером пришла новость о том, что войска Луганской народной милиции взяли населенный пункт Спорно и таким образом продвинулись еще на несколько километров ближе к Северскую и Солидару. По сути, таким образом вбивается клин между этими двумя населенными пунктами и окружение с трех сторон вполне может превратиться в почти полное окружение Северска. После чего, очевидно, украинские военные покинут... Этот город, тем более что главком ВСУ Залужный уже просит официальный Киев отдать ему такое распоряжение, чтобы можно было отвести войска с этого населенного пункта на более выгодной позиции западнее, чтобы дальше пытаться удерживать на этой линии продвижение российских войск на славянско-краматорском направлении на удаленных поступах к этим двум городам. Ну и также продолжаются не прекращаются бои в районе Бахмута. Здесь тоже идут штурмовые действия в районе Кодымы. Потому что для союзных сил это направление крайне важно. Нужно зачистить свои фланги и тылы, прежде чем наносить удар по то и, соответственно, выходить уже в район Краматорска и Славянска с южного направления. На остальных направлениях очередной варварский обстрел Донецка, обстрел Макеевки, обстрел тех городов, которые постоянно уже на протяжении нескольких недель варварски обстреливаются, гибнут дети, мирные жители. Но, к сожалению, ничего здесь поделать нельзя, пока не будет окончена сначала славянская, краматорская наступательная операция, а затем и Авдеевская наступательная операция, после чего войска киевского режима будут отброшены далеко от Донецка, ну и по крайней мере обстрел из артиллерийских систем и городов Горловки, и Макеевки и других населенных пунктов будет прекращен. Но до этого дня нам еще ждать очень и очень долго. К сожалению, порадовать вас тем, что это случится в ближайших несколько недель я не могу. Вот это примерно то, что происходит сегодня на украинских фронтах. На этом по этой теме на пока все. До свидания и до завтра.